Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Техногон и Владимир Тюняев. Сегодня у нас в гостях Александр Красильников, и мы с ним поговорим на актуальные вопросы современности, а в данном случае о той теме, которую мы называем влияние электромагнитных полей. Здравствуйте, Саша. Добрый вечер, Владимир Николаевич. Ответьте, вот большинство зрителей и тех, кто уже пользуется пассивными антеннами, а те, кто интересуется, спрашивают, ну, такой стандартный, простой вопрос. Как вы пришли вот к этому решению заниматься разработкой и внедрением пассивных антенн? Это было давно, лет около 30 назад, когда мы, вернее, я познакомился с трудами Ахатрина и Шипова по теории торсионных полей. А у меня была знакомая, которая работала у них. Она занималась с ними научными работами и много рассказывала. И о том, что они разработали некоторые защитные пленки на на экраны мониторов. Помнишь, тогда Конечно. еще начали только водиться первые компьютеры, да, завозиться в Россию, и на них ставились такие экраны. Вот прицеплялись, и перед экраном, перед пользователем устанавливались да, защитные да, экраны. Да. И У -у -у. всем тогда было понятно, что излучение компьютера, а в данном случае это была электронно лучевая трубка, вредно влияет на организм человека. И вот эти экраны ставились, сохраняя зрение, здоровье и так далее. В то время действовали санитарные нормы и правила, которые регламентировали время работы за видеодисплейным терминалом, так его называют вот в, в санитарии. Они ограничивались временем, каждый час должны были 15 минут перерыв, и вообще это считалось вредным условием труда. Хочу подчеркнуть, что в 1970 году допустимое время использования, например, связи с ВЧ для населения было не время использования, а доза облучения, доза облучения тогда так и звучало, один микроватт на сантиметр квадратный. Mm -hmm. а сегодня Практически последние санитарные нормы 3840 отменили вообще все нормативы. Да. Мы знаем, что родители Москвы на дыбы поднялись, и родители вообще о том, что дети неконтролируемое время пользуются гаджетами, в данном случае у нас уже другие мониторы жидкокристаллические, да. они вообще не исследуются никак, и нет исследований на безопасность а, данных а, мониторов. Следует сказать еще о том, что главный санитарный врач Российской Федерации в 2012 году выпускает методические рекомендации, где говорит о том, что все частоты вредно воздействуют на те или иные органы. И дети, которые используют гаджеты, 10 лет и более, рост онкологий кратно. А мы в одном из сюжетов показывали, что смертность с 2000 по 2010 год, убыль, вернее, подросткового детского населения, 9,5 миллионов человек. Ого. Представляешь? Это, это открытые источники. Здравоохранение России, статистика вот так вот. и так далее. Почему мы и начали это вот подсознательно зрелое у нас желание защитить людей? И с 1997 -го года мы начали разрабатывать средства защиты, которые вот общее название нейтроник. И сегодня мы разработали всю линейку индивидуальной защиты от мониторов, от гаджетов различных, от компьютеров смартфонов, телефонов, роутеров. Есть у нас все коллективные антенны, и на дом до 15 метров в радиусе. И еще большие антенны, которые работают до полутора километров. И мы им пользуемся. Вот у нас здесь хорошо. Мы с тобой сидим в лесу, наслаждаемся да, красота, в А вот у меня такой вопрос. Получается, что а, причина еще решения, принятия, принятия такого решения, это то, что те органы управления, которые сейчас есть, ну, и тогда были, да, они, значит, не стремились к тому, чтобы ограничить как-то или сформировать условия и дать четкие и понятные инструкции пользования вот этими всеми устройствами. Государственные служащие, которые да. сегодня вообще их много достаточно. Да, да, да. У нас, по-моему, половина занятых работают в госсекторе. И в данном случае, если мы вот я уже сказал, что санитарные нормы по гелитине отменили Отменяли. практически, ну, особенно по физическим факторам, а рост излучателей в 2000 году было там порядка... Около двух, по-моему, тысяч базовых станций. А сегодня у нас их около 800 тысяч. Это Ого. только базовых станций. Космические станции сюда светят, 12 да, как минимум да. спутников. Да. Линии электропередач, проводка, гаджетов сотни миллионов штук. И вот это все создает измененное состояние окружающей среды, которое негативно влияет на здоровье. И человек страдает. То есть все электромагнитное поле, является ускорителем заболеваемости человека, независимо от того, в каком он состоянии находится. Есть у него болячка, она быстрее проявится. И констатируют все медики-гигиенисты, что раннее старение организма, то есть если раньше в 50 лет человек заболевал каким-то заболеванием, сегодня в 25. Если он раньше, например, вот онкологии не было у детей, подростков, мало было, а сегодня она уже достаточно серьезно воздействует, да, Кстати, и дети умирают. Даже не надо далеко ходить, вот среди моих родных ну. есть вот такие персонажи. Ну, мы об этом знаем, Стати... да. даже официальная статистика об этом говорит. У нас внешних факторов, которые бы влияли негативно, это единственный фактор наиболее значимый – это электромагнитные поля. Служивым людям, которые на Работают на производстве в государственном секторе, там, и в службах, и в больницах, и в МВД, и в банках. Безусловно, они проводят больше времени за компьютерами и за гаджетами. И им необходимо время использования сократить, потому что, ну, и болеют поэтому чаще. Да, кстати, уважаемые зрители, извиняюсь, я вот добавлю. Я, как в недалеком прошлом сотрудник правоохранительных органов, могу сразу сказать, что переработка там присутствует. Она, конечно, как-то компенсируется, но именно работа за рабочими местами компьютеров не компенсируется никому никак и нигде. Состояние здоровья в структурах сейчас достаточно низкое. Причем это не касается только МВД, это и, в принципе, других структур. Очень О, печальная, да. на самом деле, там обстановка. Как минимум решение для начала, для начала, да, эту вот, то, что я принял по отношению к своей семье, это приобретение защиты, которое представьте, вот в Советском Союзе, да, и какое-то время после все мониторы, я вот прекрасно помню, были снабжены вот этими вот защитами. Но, к сожалению, вот сейчас у нас даже об этом никто не вспоминает и не разговаривает. Ну, считается, что жидкокристаллические, они безопасны. Да, да у них электрическое поле минимальное, но магнитное поле, оно в основном влияет на организм, магнитное отягощение дает. И нет практически ни одного исследования на безопасность экранов жидкокристаллических. Да, нет. А по мнению специалистов, медиков, гигиенистов это опаснее, чем электронная лучевая трубка. Вот чем дело-то. А кто это исследовал? Да никто. И вот у меня тогда возник такой вопрос. Получается, что для того, чтобы улучшить ситуацию, сами рабочие, служащие должны взять это в свои руки. Безусловно, надо проявить все-таки заботу о своем собственном здоровье. Что посоветуете? Какие материалы, с чего хотя бы начать? Какие вопросы задавать хотя бы там, в поисковых системах, да? Или, может, какие-то книги почитать? Ну, во-первых, нужно все-таки знать элементарные правила безопасности. В школе преподают э, основы безопасности жизнедеятельности. Угу. Есть санитарные правила-нормы, которые государство обязан довести до сведения своих работников. Есть охрана труда. К сожалению, сегодня вот эта система практически разрушена. Естественно, на больших предприятиях все работает. Профсоюзы следят за этим. За этим. И задача любого человека все-таки задуматься над тем, а в чем он живет. Вот те, кто задумывается, у нас вот более миллиона пользователей нашими устройствами защиты нейтроник, люди, которые заботятся о здоровье, они ищут и находят в интернете можно погуглить и посмотреть, а что вообще сделать для здоровья для своего, как себя защитить, какую еду есть, какую одежду носить, в каком доме жить, какая обстановка экологическая в городе. Но ну, сейчас многие приезжают из Москвы, как невозможно в Москве находиться, несмотря на то, что красивые дороги, красивые скверы, но ну, запрещают в них сидеть, но ну, запрещали я и сейчас ну, не понятно. знаю как, это абсурд воздух, солнце и вода наши лучшие друзья всегда нас Совершенно так учили. Это. Поэтому, Они... уважаемые друзья, читайте, интересуйтесь. Познание, это самое великое достижение человеческого разума, стремление к познанию. Вот, всем рекомендую. Читайте побольше интересной литературы, исторических наших исследований. А у нас на канале и у наших друзей много материалов, которые дадут большую пищу для размышлений. Размышляйте, сопоставляйте. Да. Не верьте тупо на слово то, что нам говорят вообще в окружении. Все надо вопросы. проверить. Все проверить Давайте Задавайте вопросы, не стесняйтесь. А мы на них ответим. Обязательно. Тогда я хотел бы спросить о событии, которое должно произойти с 30 по 2 августа в населенном пункте Медведково. Это Лежневский район, Ивановской да. Области. Ну, вот да, у нас да, наши да, соратники да. там готовят площадку для того, чтобы мы там проводили на природе семинары. Семинары по биолокации. Вот ты специалист по Совершенно, биолокации, да. будешь вести уроки, чтобы научить людей элементарным правилам определить, что такое хорошо, что такое плохо. Просто вот эта дуальная система, да, нет может быть использовано вами уважаемые друзья в любых условиях на рынке дома вы можете определить как где спать где кушать где обедать и, и вообще все даже свое здоровье продиагностируйте обращаясь к Александру, он вас научит еще и как исцелить себя при помощи биолокации так что вот мы э, на этом мероприятии проведем семинар научим в первом приближении как вам себя оздоровить как научиться вообще управлять своим здоровьем. Ну вот, Владимир Николаевич, приятно было с вами в очередной раз встретиться. Такая теплая и встреча, и беседа у костра. Дорогие зрители, я сейчас хочу вам дать маленький, но очень простой совет. Встречайтесь друг с другом у костра и обсуждайте те вопросы, которые вас интересуют. А если вы не находите ответа, обращайтесь к нам, мы всегда вам поможем. Точно поможем. Благодарю тебя, Саша, за столь содержательную беседу. Всегда. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Подписывайтесь на наш канал, делайте комментарии. Всего хорошего.